Друзья, всем привет! В Риге шикарная погода, сейчас нахожусь в машине, поэтому, возможно, будут какие-то дополнительные шумы мешать. Но сегодня буду записывать аудиоподкаст не в формате YouTube, а просто поговорю, потому что нет времени даже на YouTube выкладывать свой подкаст. В целом, вот один из наших подписчиков задел вопрос по поводу высокой комиссии эфира и хотел бы по этому поводу сказать два своих слова. Вообще, когда начинается Булуран, то постепенно комиссия эфира повышается и на самом пике Булурана мы видим очень высокие комиссии по эфиру. И в этот раз этот bullrun не произошел до сих пор, да, и... При этом у нас очень высокие комиссии сейчас на эфир. Комиссия, которая достигает 4, 5, 6, 7 долларов. Особенно после того, как мы перешли на POS. Но мне кажется, это слишком. Реально слишком. Я согласен на все 100%. Тут вопрос не только в эфире. Тут вопрос и в арбитруме, и в оптимизме. Ну, Мы сейчас к этому просто вернемся. Закончу по эфиру. В целом при переходе на Proof of Stake комиссия должна была быть вообще минимальная. Тем более там происходило несколько э, вариантов э, э, как-то хардфорков, да, когда пытались уменьшить комиссию. Но это не происходит. У меня такое впечатление, не знаю, может быть у вас тоже такое впечатление сложилось, что э, высокие комиссии на эфир, потом на всех приложениях, э, они как бы направлены на то, чтобы максимально забрать эфир у тех людей, которые холдят эфир. И это как бы некий сигнал к тому, что эфир будет расти, скорее всего, будет расти сильнее биткоина. А почему это говорю? Потому что посмотрите, сколько выходит различных NFT-проектов, и везде там заклейми свою NFT-шку, ты обязательно получишь какие-то токены, какие-то плюшки от проектов, и в 90% случаев никаких плюшек ты не получаешь, то есть ты фактически тратишь комиссию, особенно если многие занимаются мультами, да, то есть на 20-30 на аккаунтах клеймят эти nft то по 5 долларов на 30 аккаунтах, вообще-то это 150 долларов. Да? И массово, реально массово сжигается эфир. Мы думали о том, что появится Arbitrum, оптимизм, и реально у нас упадут сильно комиссии, потому что нагрузка в сети эфир должна была упасть. Плюс, например, по Proof of stack, да, переход на Proof of stack. Ни хрена не произошло, комиссию не упали, и я вот в арбитруме провожу там кое-какие операции для того, чтобы э э поучаствовать в Старгейте, да, в ну, то есть периодически делаю активности. Вчера я делал на 20 аккаунтах э различные манипуляция по старте то перебрасывал с одной сети в другую. И комиссии при этом были около 40 центов. Друзья, 40 центов на арбитруме и на оптимизме это просто космос. И э, если вы в начале там, всего развития арбитрума, либо оптимизма делали какие-то перечисления, то это были центы. там 2 цента, 3 цента, ну какие-то там э, копеечные суммы. Сейчас это 40 центов. То есть Цена выросла в, в сегодняшнем моменте да, в 40 раз по отношению к тому, с чего это все начиналось. И как мне кажется, в арбитруме комиссия будет еще выше. Да? Поэтому как-то все это не очень хорошо. Но и в целом, если посмотреть, но ну, что из а, крипты начало внедряться в лафе. Да? Вот какие направления, где начали использоваться блокчейны? Да, нигде они не используются. И у меня такое впечатление о том, что этот туман, <существует> туман, который у нас фактически есть в крипте, он лишний раз подтверждает, что это огромный мыльный пузырь, при том во всех направлениях, во всех коинах, фактически без исключения. Да? Сегодня сбросил там кое-какую статью в свой чат, и телеграм-канал, почитайте, ну, согласен я с Сергеем, с SEO Drops, о том, что это очередной раз говорит о том, что нужно снимать сливки, забирать профит и вообще не думать о монетах, о технологиях, о внедрении, о перспективах. Вы помните, как на пике булрана нам всем рассказывалось о том, что Вот завтра чуть ли блокчейн не в каждый дом Везде, всюду и Те, кто из Старичков, тот понимал о том, что это просто Информационный шум Но те, кто пришли новые Они выдерживали свои монеты, не продавали Не фиксировали профит, хотя у многих был профит От 2 до 10 иксов И никто этот профит не фиксировал Потом это все ушло в бытие И даже в минус И соответственно и, соответственно, большинство людей, 99%, наверное, потеряло. Мало кто вообще может найти себя смелость фиксировать. Ну, а на сейчас все. То, что хотел, сказал. Слежу за проектами. Ничего не делаю. Не продаю, не покупаю. Смотрю, как это все дело развивается. Мемкоины, которые выстрелили. Я не собираюсь прыгать в эти мемкоины. Я не хочу остаться за бортом и быть тем человеком, который накупил хреновую гору этих мемкоинов, а потом сидеть думать, а что делать фиксироваться, когда они резко там дадут минус 100%. Так же, же самое, как они росли очень быстро, они же самое будут падать. И после того, как они упадут, э -э -э -э ты остаешься с мемкоинами и не понимаешь вообще, куда переливаться, потому что они, во-первых, сильно просели, а во-вторых, холдить их, как бы понимая, понимая то, что они вообще из себя ничего не представляют. Если там, например, фундаментальные проекты, на базе которых строятся какие-то другие про проекты, они хоть что-то из себя представляют, хотя тоже являются мыльным пузырем, то это говно, реальное говно, оно из себя вообще ничего не представляет. И я знаю точно по себе, я обязательно эти продам мемкоины, потому что и зафиксируя в какой-то степени убыток, там, перелився, ну, пер, перелив свою позицию в другие монеты, чем я буду держать эти мемкоины в долгосрока, надеяться о том, что они отскочат и все остальное. То есть я, как правило, в эти моменты принимаю то, что это убыток, фиксирую этот убыток и двигаюсь раньше. На мемкоинах за, запрыгивает только тех, кто владел какими-то инсайдами, и те ребята, которые вот варятся в этой теме. Близки к разработчикам понимают э, все эти тенденции Ну может быть там не знаю один человек из ста, который разглядел этот тренд и успел вскочить там заработать какие-то эксы и то не факт что успеет зафиксироваться потому что жадность такая тема которая может человека за, этот, ну, может у человека затмить разум да поэтому все это такое э, вилами по воде писано ну вот и все, что хотел сказать. И до связи, друзья.